Всем привет! Веренность вы опять вещает. И сегодня мы хотим поделиться нашими новостями, которые произошли в нашем приюте. Вот такой вот красочный рисунок нам предоставил Владимир Аулов. Это стена раньше была просто белого цвета и невзрачная. Но сейчас вот для волков в вольере, для радости наших глаз и посетителей нашего приюта... Вот в такое свежее, красивое решение превратилась эта стена. За углом идет продолжение этого рисунка. То есть это такой таинственный лес с волшебным туманом, как говорится. Вот. Здесь полностью весь фасад раскрашен и лес продолжается. И вот здесь вот вы можете в нижнем углу... Это автограф автора, это Владимир Аулов. Можете заходить к нему вот по этим ссылкам и посмотрите на творчество этого художника. Очень красиво рисует. Я думаю, возможно, кто-нибудь еще обратится к нему с различными заказами. Почему? Потому что человек очень красиво рисует, грамотно, быстро. И качество вот этого рисунка, оно не просто так нарисовали на стену, и оно исчезло. Нет, это как минимум 10 лет. Без подработки будет находиться на этой стене вот в таком вот формате, скажем так. Очень красиво. Нам нравится, мы все довольны. Все, едем дальше за следующей новостью. Пойдемте. Это прихожие нашей ветсанчасти. Вы видите, что здесь изменился пейзаж натянутой потолки, проведено электричество. Вот такие вот натяжные потолки нам любезно предоставила смоленская фирма по натяжным потолкам ALSO Посмотрите, какой объем, как аккуратно все сделано. И вот в таком вот помещении, где сейчас уже обновлены светильники, натянут свежий белый потолок, освещение стало вполне достаточно, и уже мы можем как бы наблюдать большую культуризацию этого помещения. То есть очень важный момент. То есть эти потолки можно обрабатывать, мыть. То есть это для большой операционной сделано так, как положено. Мы очень благодарны этим людям за оказанную нам помощь. Все сделано совершенно бесплатно. Спасибо. Привет, как дела? Привет. Ти какие жубы, Ти какие жубы, Анька, привет. Ты водичку пила? Ну, у Анютки уже дела получше, она набралась селенок. Давай скорее воду пить она уже сама курсирует тут по вот этим вот следам видно как она перемещается сама уже переворачивается вот да анют ай дай лапку лапку дай давай лапу давай ай молодец все хорошо умница вот так молодец хорошо смысл в чем уже точно известна ее дальнейшая судьба благодаря людям которые проспонсировали ее поездку. Наша девчонка съездила в больницу в Витебске и уже полностью диагноз подтвержден, что находить не сможет. То есть там позвоночник переломан просто в щепке. Все, поехали. момент мы сейчас находимся в городе Митибский благодаря помощи Ирины она спонсировала эту поездку и оплачивает осмотр нашей туда огромное спасибо за помощь внимание такое. полностью диагноз подтвержден что находить не сможет то есть там позвоночник перелома просто в щепке вот, ничего уже не сделаешь поэтому Пойдем вторым путем, так же, как и у Акибы. Срастется позвоночник. Посмотрим, что да как. И попробуем дать ей шанс ходить на передних ногах. Я думаю, это будет самый оптимальный для нее вариант. Да? Аню, Ну, хорошая девочка, такая хорошая. Видите, какие сладкие жубы, молодец. Так, здесь у нас... Привет. Девчонка, у которой была травма черепна, черепная травма. Теперь она может идти домой. Ехать, вернее, или идти. Сейчас мы еще и шуи снимем. И все. Найдем по карточке, где она есть. И будем звонить хозяевам. Что собака. Стой, стой. Стой, стой, стой, не дергайся. Стой. Собака. Так. Раз. Хорошо. Стой. Два. Ну и все. И Вообще вопросы. Все. Барбос у нас полностью выздоровел. Правильно? Выздоровел. Нос холодный. Морда довольная. Хвост пропеллер, в заднице крутится. Все, едет домой. Сейчас позвоним хозяевам. И ты едешь домой. Все, скоро с тобой приедут. Давай. Так, едем дальше. На сегодняшний день у нас не очень хорошие дела по раздаче. Почему? Потому что мы обычно...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 То есть 27 питомцев в этом месяце. Это плохой результат. Почему? Потому что менее 30 мы не раздаем за месяц. Хоть этот месяц у нас немножко дал меньше, чем обычно по раздаче питомцев нашего приюта. Обычно у нас меньше 30 в месяц как бы не бывает. Но в этом немножко меньше. Я все равно благодарен людям, которые... Приехали в наш приют, разобрали наших питомцев, тем самым дав новые места для новых нуждающихся, тем, которым еще плохо на улице, которые тяжело раненые и больные и требуют ветеринарной помощи. Собака, привет, шельма, иди скорее сюда. Мы же шельму-то не сняли. Шельма, иди сюда, иди ко мне. Привет, передавай ребятам своим. Шельма. Ну-ка, шельма, стойка. дай Дай-колапку. Все хорошо. Шельма. Ребята. Ребята из Латвии. Шельма вам передает привет. Шельма на Гавану. Ай, вкусная. И ждет пока вы за ней приедете. Да, Шельма? Молодец. Ну. Шельма, привет передавай. Молодец. Ты будешь есть гавану? Шельм. Все, умница, хорошая девочка, хорошая. В общем, Шельма вас ждет и скучает. Да, Шельм? Шельм. Ну, молодец. Покажи вот так привет. Покажи, Шельм. Давай лапу. Шельм. Ай, умница. Давай, привет, покажи. Ну, покажи вот так привет. Давай, давай лапу. Шельм. Ай, молодец. Хорошая. Все, шельма занято делом. Все, молодец. На. Гавану. Все, ешь. Не будем мешать. Пошли. Так, вода есть? Есть. Ешь, шельма. Ну вот, в принципе, больше новостей нет. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки комментируйте, не забывайте подписываться кто откуда. Мы последний раз сняли такой классный ролик вообще про наших птиц, называется «Любовь без неба». Вот, Но почему-то этот ролик очень мало посмотрела людей. Я надеялся, что результат будет гораздо лучше. Ну, видимо, любовь перестал оцениться, это мало кого интересует, скорее всего. Поэтому я все равно надеюсь, что многим людям этот ролик будет большим уроком в жизни. Я очень надеюсь, что он все-таки сработает и его посмотрит как можно больше людей. Для того, чтобы его посмотрели люди, может быть, тем, которым вот именно сейчас необходима именно вот такая помощь. Просто делитесь этим видео. Делитесь. Вот Саня говорит, в этом углу, где-то там, делитесь, нажимайте, делитесь этим видео. Пускай как можно больше людей увидит этот ролик и поверит в то, что есть дружба, есть любовь, есть все эти хорошие чувства, о которых многие люди уже просто забыли. А оно есть. Всем пока.